Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике я буду играть на карте Airship игры Among Us, вы посмотрите, даже этот мостик вонючий работает, и мы можем полезть по лестнице, так, давай, подходи к лестнице, вот мы, смотрите, это так круто, это просто безумно круто. Мы ждали этой карты так долго, прошло столько много месяцев, и вот я могу поиграть на новой карте Airship. И, кстати, на этой карте можешь поиграть ты тоже, только я расскажу, как же поиграть на этой карте чуть попозже. Поэтому смотри ролик до конца, информация в этом ролике будет полезная. Что круто, на этой карте в бета-тестировании можно играть хоть на телефоне, хоть на планшете, хоть на компьютере На данный момент я играю на телефоне, и вы видите то, что мне безумно неудобно играть Она, однако, на компьютере намного легче А, вот она, эта комната, я так хотел в нее прийти Так, ну блин, к сожалению, это бета-тестирование, и здесь, ну, отсутствуют главные функции Ну ладно, давай, побежали туда и причем это никакой там не какой-то мнимот на карту скилл, к примеру. Это отдельная карта Airship. И я думаю то, что вы уже это поняли. Потому что ни на одной карте из игры Among Us нету, блин, таких комнат. К сожалению, тут нету заданий. И мы их не сможем повыполнять. Но однако, в принципе, уже побегать на новой карте Airship это уже очень круто застрял, блин. Так, давай посмотрим, что здесь есть. Здесь есть полосы. Какого фига здесь делают эти полосы, я не знаю. Так, побежали. Так, куда мы бежим? Э, так, я не помню честно плана карты Airship. Да какая ты собака. Но говорю, на компьютере лучше управлять, поэтому если вы будете играть с компьютера, то вам повезло. Так, давайте зайдем сюда. Здесь мы можем поспать. Но я спать не хочу. Так, давай. Куда? Ну, блин, управление вообще неудобное. Так, и здесь тоже мы можем поспать. Очень продуктивная карта. На этой карте мы можем спать. А это кухня, но мы... А, нет, это не кухня. Ладно. Вот оно, это бумажное полотенце. Кто понял, тот понял. Ну, я думаю, то, что все поняли. Кто смотрит мои ролики, те поняли. Причем здесь бумажное полотенце. Так, давай. Ну, что то блин, такое управление здесь неудобное. Так, а здесь... Что это? А, смотрите. Э, здесь просто висят фотографии. Это комната, в которой проявляются старые фотографии, которые делаются на пленке. Так, ай, э, побежали дальше. Блин, это безумно интересно. Это шо? А, мы можем помыться, прикольно. Или нет? Ну нафиг, я лучше пойду отсюда. Вдруг здесь кислота какая-то, блин. Да иди ты уже куда хочешь. Так, давай. Ага, здесь что? Это что за комната? Йоу, это очень круто, это очень интересно, потому что я вообще не знал о этих комнатах. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Это, скорее всего, уборная. А, это душ. И здесь валяются... Чьи-то шорты, штаны, что это? Так, давай. Ну, иди ты туда уже. А где наш мост? Так, нашего моста нет. Ладно, давайте тогда прыгнем в люк. Так, давай прыгай сюда. И где мы появились? Да что она такая огромная? Алло, как так? Это самая лучшая карта в игре Among Us. Ну, в принципе, это давно ясно. Так, а здесь что такое? А, здесь вообще фигня какая-то. Так, а здесь что это такое? Куда мы пришли? Так, ладно, давай. Как отсюда выйти? Это самая скучная комната. Так, давай, что здесь? А, давайте к лестнице подойдем. Полезли. И мы можем поспать. Классная карта для того, чтобы спать в игре Among Us. Ага, итак, мы здесь уже были. классно то, что мы смогли вернуться. Но ну, управление здесь дико, дико сложное, блин. Так, ну давай, иди сюда уже. Так, давай посмотрим, что здесь есть. Или мы здесь уже были. Ага, ну давай тогда сюда придем И я, наверное, поделюсь, как же скачать эту карту. И, к сожалению, здесь нельзя... Э, ставить ник так ну давай иди сюда ну точнее э, скачать ее нельзя а как же на ней поиграть в общем как только на этом ролике наберется 3000 лайков и 1500 комментариев или на моем канале наберется 27000 подписчиков я расскажу как же поиграть на бета-тестирование новой карты airship поэтому прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал и пиши любой комментарий и, кстати, ты можешь писать неограниченное количество комментариев. Хоть, блин, 20 комментариев напиши, но главное, что мы на должны набрать 1500 комментариев, 3000 лайков или 27000 подписчиков на моем канале. Ну а с вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.